Танки хотят получать меньше урона, хил хотят больше хилить, дамагеры хотят больше дамагать. Всем привет, с вами Приа, И сегодня поговорим о талантах дополнения Dragonflight. Как мы знаем, довольно-таки скоро стартует припач в среду. И само собой у нас появится тлн 3, древо талантов. Наша классовая, оно будет находиться слева. И наша специализированная то, в каком спеке мы будем находиться, оно будет меняться, и там будут разные талантики, которые дополнительно будут раскрывать нашу сущность специализации. И, само собой, нужно ответственно отнестись как к прокачке первой ветви талантов, так и к прокачке второй ветви талантов. Само собой, мы знаем, будут разные таланты, будут разные ответвления, будут какие-то таланты похожие с теми, которые мы уже видели. Например, у ДК будет рука поганища. Это кнопка кавинанская, шадоулендсовская, но она будет у рыцарей смерти. Стоит ее брать или не стоит, вопрос довольно-таки хороший. Обратимся к одному очень интересному сайту, на котором можно глянуть абсолютно все текущие ветки талантов, которые довольно-таки эффективны. И я не вижу смысла экспериментировать, изобретать что-то новое, поэтому просто-напросто открываем вовхед, вкладку «Гайды» и смотрим Dragonflight при патч 10.0. Everything you need to know for patch 10.0. Все, что вам нужно знать про, собственно, при патч. То, что когда он стартует, то, что он поделен на две фазы, что доступно, что недоступно будет, какие изменения нас ждут. И листая ниже, мы будем видеть абсолютно все гайдики и все talent 3 на наши классы, на наши специализации, собственно, те, которые нам интересны. К примеру, я открою Unholidest Night, патч гайд кликну открою ссылку в новой вкладке перемещусь на нее Листану чуточку ниже листаю листаю листаю листаю плюсы минусы класса в чем силен в чем не очень lm 3 вот lm 3 полностью указан мы видим что насколько прокачано что прокачано на одну из двух единиц что на два из двух прокачано что полностью прокачано, что вообще ни разу не вкачано Все можно увидеть Это Raid Build, это миф Plus Build Это Leveling Build То есть получается тот build, который мы будем использовать на прокачке С 60 по 70 Если я правильно понимаю Окей, идем дальше Например, Друиды Баланс да? Открываем Друидов Баланс Мы можем не листать особо сильно вниз Мы кликнем Talent Build и нас перенесет к нему Правильно Правильно, вот он Talent билд На друида Взяв его мы будем довольно-таки Эффективны и будем хорошо себя показывать Делать эти билды Или другие, выбор за вами Само собой, если вам не хочется Думать при патче Если вас это в целом устраивает Если таков геймплей вам понравится То почему бы и нет Ссылочку, само собой, я оставлю в описании, и я уверен, по крайней мере, хоть немножко ваша голова разгрузится, потому что впервые взглянув на это древо талантов, можно реально ахнуть. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!